Настоящие деньги в современном мире это люди, это их возможности, это их качество, это то, что они умеют, это то, что, полезно. Это то, что они могут сделать полезное для других людей. И это единственный, это единственный предмет инвестиций на сегодняшний день.